Давай ни о чем поболтаем И обо всем помолчим Как будто мы все уже знаем И ночи хоть не исчислим Как будто на время плевать нам Есть только один этот взгляд Постой! И звезды на небе закатном Пусть пламенем ярким горят Как будто мы долгие годы Роняем слова в темноте. Безумные от природы Мы поразим вовсе не те. Достаточно только минуты, Но, боже, как много лишь в них Любви, безрассудства и смуты. Этих безумных ночей